Смотри, раз, два, три, четыре, пять. И чё? Ну, и ты приемный. Пожал ты. Если ты думаешь, что ты ущербный, то просто вспомни, что в мире есть один дж и Моргенштерн. Хе-хе, да. При том, что оба, блядь, записали одну песню... Которую я до сих пор не слышал и не собираюсь. Эй, песня, и надеюсь... кстати, прикольная. Типа, песня я... четкая, да. Ну, не прям четко, типа чисто, Лучше знаешь, в включить тусануть. Не, она прикольная, реально. Ну, такая... типа, именно сами эти. Заряженные. Вот сами исполнители это долбоебы. ебы Ебан. Вот я думаю, сейчас мне вот этот момент потом выложить на канал или нет, ведь я это записывал. Блядь, ну вот э, LG будет сидеть, короче, на Твиче. А, ой, на Ютубе найдет твой канал, зайдет Страйк на твой кинет. видос и такой: О -о -о, вот пидораса. ну все, вань его. Бля, на самом деле я поржусь с этого пиздец. <главное> ну будешь как с Моргенштерном, потому что штерн говорил. Только, это нет, подожди, как подожди, можно подожди, я смуть? шутку придумала. Подожди, подожди, я шутку придумала. Короче, ты когда будешь ролик выкладывать, ты пиши вы своим, не пиши высмеиваем. Не Моргенштерна и ЛД, а Элджея и Моргенштерна. Да, да. А то реально страйк не летит. Да, да, да. А то, зная Элджея, он же сначала Да. Это очень важно. А я вот возьму на зло и напишу Моргенштерна и Элджея. Да, Он, блядь, забавит свой канал. Это все. это нахуй бан каналу, бан ютубу, бан миру. Бан по жизни, блядь. Он тебя в жизни в честь кинет просто. Молятся, дедпул, смотри. Ха, нихуя себе. Дэдпул, да? Икону повесить чисто. заебата Так, нахуй это мой сундук. Вот ты, Молодец! Прыгай. Пошел ты. Твой же сундук. Да я прыгну мне похуй Мне похуя, что Чуть-чуть не допрыгнул. Сука, Макс? Летят. К нему прилетели все это Да, все, пизда это Да, блять Топ-3, сука Сука Блять Залу так блять Нет, нету Я ж только что свалил с этого сверхушки. Блять, ну ребят, у меня даже ресурсов нету господня блять, блять нет, ну, пожалуйста, ну, не надо, ну, пожалуйста, ну, пожалуйста. Залупа ты конская. Пошла нахер псина. Ну, собственно... Ну, какая а же скотина просто, а? Ну, вот что за тварь? Не, ну, в принципе, мы <с держались <с как <с могли. Вы одни там или еще кто-то есть? Мы тут не будем каркать. То что возьми мне там какой-нибудь хуйню. Хуйню. Хуйнюти и возьмет. Нет, но там может какой-нибудь пистолет возьмет. Я взял тебе фиолетовый пистолет. Блять автомат. А, понимаю. Пацаны, пацаны там аккуратно дебилы пришли. Ну вот как пришли, так и уйдут. Ну давайте там как-нибудь по фласту. -по -по Мы, блять, сама аккуратность, ты не шаришь. Мы вообще здесь самая... Хорош. Нарко. Да. Пизда. Ебать, ты шо э? угораешь? Я охуел сейчас. Ебать. Валим, блядь, отсюда. Да ты блять издеваешься, сука блин. Тут сундучок, может тут и приземлимся, да? Да, я сюда и хочу. Блять, лох, это судьба. Анечка, у тебя есть патроны на? У меня нихуя нет, то. Я после, я приземлилась сразу на вертолет. О чем ты говоришь вообще? Слышишь, Ань? Чего? Там граблер остался. Хранилище. Кого блять? я его взял. Ага. Хорош. Ну да, может их зона захалывает. О бля. Вот ебанутый. Блять, ебану. строится. Красава! Я, Тоха, это Аксос, я считаю. Чистый красавчик, просто, блядь. Это было жестко. Эпично. Охренеть. Это максимально... Сделать да, то. Лучше уже не будет, я считаю. Все, можно выходить и удалять игру, нахуй.